И всем привет, это канал Водовый Стрим и ведущий Аннигилятор. Сегодня мы продаем итоги 20 конкурса выходного дня, который проходил с 21 по 22 число. Но не расстраивайтесь тех, кто сделал репост 23 числа, вы тоже будете принимать активное участие в розыгрыше. А, кстати, хотелось бы сказать спасибо одному из подписчиков, а именно... Евгению Гаврилюку, который нашел человека, который занимался накруткой этого человека, мы забанили во всех своих группах и даже разослали как говорится резюме по другим группам и кстати в некоторых его забанили точно, ну не во всех конечно, но где-то мне ответили, что там да, мы заблокировали поэтому так и получаю вражину так ну давайте не будем тянуть э, кота за кое-что и разыграем так, пиццу голды. 300 и утешительный приз 100 долларов как-то так назвем ай-яй так не вовремя так и тоже один человек отлично есть давайте определим победителя пока не определили напоминаю что следующий конкурс у нас будет не мини-репосты а скорее всего это майкер потому что люди голосуют за него а почему-то не за например, танковика светлика или наверное того же опытного ведь людям, наверное, все-таки проще над над надамажить. Но я лично за ЛДЖ, чтобы насветить. Но, к сожалению, пока домой Конкурс еще ни разу не победил. Ну и поехали. Первый готов, второй готов и третий. И победили у нас Семен Хомченко, Азис ЛДС и Иван Карсаканов. Но для начала мы проверим, а сделали, соблюдили ли они все условия. Так, Семен Хомченко. Ну, давайте по, по фамилии. Так, Хомченко. Есть. Так, теперь проверим на момент накрутки. Так, игровой ник. Так, все, все репосты, да. Игровой ник всего лишь один раз. Отлично, первый готов. ЛДС. Давайте проверим. ЛДС. Есть такой человек. Проверяем ник. Отлично. И Иван корсканов Секунду. Эх, зараза. меня неправильно набил? А сканов прошу прощения. А вот, отлично. Давайте проверим игровой ник. Да. Один раз. Ну, все, победители проверены. Начисления будут где-то 16 ноября. И в течение недели, надеюсь, задержек не будет, потому что в этот раз у нас будет пара задержек. Ну, ладно, все. Всем спасибо. Участвуйте. Как говорится, у нас все по-честному. Пока-пока.